Когда дело доходит до отношений, у каждого есть свой собственный способ показать любовь. Иногда такое поведение и мыслительные процессы могут быть скорее негативными, чем позитивными. Согласно исследованию, дети, у которых были безопасные отношения со своими родителями в детстве, как правило, имеют лучшие межличностные отношения позже, в то время как дети, у которых были более нестабильные отношения, с большей вероятностью будут иметь нездоровое поведение и нестабильность в отношениях. Доктор Милан и Кий Яркович определили, что существует пять различных стилей любви, которые часто определяются вашим детством. Итак, что каждый стиль любви говорит о вашем детстве? Один. Избегающий. Люди с любовным стилем избегающего типа часто кажутся отстраненными или незаинтересованными. Они не позволяют себе испытывать эмоции, чтобы защитить себя, и часто чувствуют себя некомфортно, когда другие люди вокруг них проявляют эмоции. Избегающие люди ценят свое личное пространство вдали от других людей. Если у вас в детстве был стиль избегающей любви, возможно, вы выросли в семье, где не проявляли особой привязанности, где больше внимания уделялось независимости и самостоятельности. Если вы были чем-то расстроены, возможно, вы не получили того комфорта, в котором нуждались, будь то эмоциональный или физический. Возможно, в какой-то момент вы перестали обращать внимание на свои собственные чувства и потребности, чтобы справиться со стрессом и тревогой из-за того, что ваши родители или опекуны практически не утешали вас. 2. Колеблющийся. Термин «колебаться» означает чередовать или отказываться от различных мнений или действий, или, другими словами, быть нерешительным. Если у вас колеблющийся стиль любви, вы можете быть склонны идеализировать новые отношения. Однако, когда другой человек проявляет какую-либо черту характера или поведение то, что вы себе не представляли, вы начинаете сомневаться в отношениях и, возможно, даже подумываете о том, чтобы вообще прекратить отношения. В детстве вы, вероятно, росли с непредсказуемыми родителями. Может быть, они всегда находили причину уйти из дома, часто куда-то ходили или часто встречались с новыми людьми, даже когда вы в них нуждались. Как бы то ни было, ваши потребности не были первоочередной задачей ваших родителей. Из-за этого у вас, возможно, развился страх быть брошенным из-за того, что вы не получали постоянной привязанности от своих родителей. Как ребенок, так и взрослый, вы также, вероятно, были очень чувствительны и проницательны, замечая даже малейший признак того, что кто-то в вашей жизни дистанцируется. 3. Контроллер. Если у вас тип любви контролера, вы, вероятно, чувствуете необходимость контролировать отношения, чтобы избежать уязвимых, негативных чувств, которые вы испытывали в детстве. Контролируя себя, вы можете гарантировать, что ограничите подверженность таким чувствам, как унижение, страх и беспомощность. Единственная эмоция, которая не заставляет вас чувствовать себя уязвимым – это гнев. Поэтому вы можете использовать гнев для выражения своих эмоций. Вероятно, у вас есть особый способ, которым вы любите все делать. И когда эти ожидания не оправдываются, вы можете разозлиться или испытать стресс. Если вы идентифицируете себя как контролера, вы, вероятно, выросли в доме, где не было чувства защищенности. Когда в вашей жизни случался какой-то вред, рядом не было никого, кто мог бы позаботиться о вашей безопасности. Вам не нравилось выходить из своей зоны комфорта, и вы делали все возможное, чтобы не испытывать негативных чувств. Вы учитесь быть эмоционально жесткими и как заботиться о себе, потому что, если бы вы этого не сделали, ты был восприимчив к тому, что тебе причиняли боль. 4. Угодник Человек с типом любви доставлять удовольствие в первую очередь заботится о том, чтобы окружающие были счастливы, даже если для этого придется пожертвовать своими собственными желаниями и потребностями. У угодников есть привычка следить за настроением окружающих, чтобы убедиться, что они остаются счастливыми. Если у кого-то происходит негативное изменение настроения, у того, кто доставляет удовольствие, может возникнуть внутренняя борьба с чувством тревоги, расстройства или стресса. Если вы стараетесь угодить, вам нелегко наслаждаться конфликтом или легко справляться с ним, поэтому вы можете лгать, делать или говорить то, чего хочет другой человек, просто чтобы избежать конфликта. У угоднику часто бывает трудно сказать «нет». В детстве вы росли с родителями, которые были чрезмерно заботливыми, злыми или критичными. Возможно, у них были слишком высокие стандарты, которым они хотели, чтобы вы соответствовали. И Если вы не справитесь так хорошо, как они хотели, вы не получите от них положительного ответа. Люди обычно видели в тебе хорошего парня. Вместо того, чтобы получать утешение от своих родителей, вы, возможно, на самом деле давали им утешение, когда они реагировали или извинялись за вещи, которые были вне вашего контроля. Потому что твои родители отреагировали таким образом. Возможно, вы сделали все возможное, чтобы избежать негативного ответа от них, даже если это означало ложь чем-то. 5. Жертва. Жертвам часто не хватает самоуважения, и они, скорее всего, страдают от депрессии или беспокойства. Вместо того, чтобы жить, они просто склонны совершать какие-то действия. В отношениях нередко они тяготеют к контролеру, поскольку имитируют то, что они испытали в детстве. Жертвы привыкли подчиняться. Им легче или даже приятнее быть с контролером, чтобы выжить, поскольку это то, к чему они привыкли. Если у вас есть стиль любви жертвы, вы, вероятно, выросли в хаотичном доме. У вас были родители, которые были бы злыми или даже жестокими. Умение быть уступчивым помогло отвлечь от себя любое внимание. Вы когда-нибудь использовали свое воображение, чтобы избежать окружающего вас негатива? Это обычное явление для жертв, поскольку полное присутствие слишком болезненно для них. Эти пять стилей любви помогают нам лучше понять, как негативно мы реагируем и ведем себя в отношениях, а также почему мы такие из-за нашего детского опыта. Относились ли вы к какому-либо из этих стилей? Оставьте комментарий ниже и дайте нам знать, если какой-либо из этих стилей любви описывает вас и ваше детство. Если вы находите это видео поучительным, поделитесь им с кем-нибудь, кому оно пойдет на пользу. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал Немиркин для получения дополнительных видео по психологии. Спасибо за просмотр и мы скоро увидимся с вами.